Мне кажется, что зеркала стареют, В них стало мало серебра. Стеклом своим с холодеют, Видна в изображении Мишура. Я не пойму, откуда все морщины, Мужчины, который в жизни обойти не смог, я все смотрю на зеркало на пота, далеких и забытых мною лет, и зеркало в ответ не смотрит кто-то, не тот мальчишка с фото в двадцать лет. Деда молодые, кого-то больше не вернут домой, а остальные все давно сидые, но в сердце до сих пор они со мной смотрю в зеркальное отражение, нету меня. в стекле! песни юности моей, Про смысл жизни и любви большой, Про родину и цвет родных полей, В которых я теперь нашел покой. Я вспомнил мои прошлые годы, Наше поколение.